You. You. Din -din -din. Лучше -бам -бам -бам. Всем привет, друзья! Вы на игровом канале дядя Ваня Лиф, и сегодня, как и всегда, мы выпускаем очередной видеоролик на тему прикола по пап Мобайл. Не забывайте, что в данном видео, так же, как и в предыдущем, имеется пасхалка на 100 рублей. Самый лучший комментарий будет выбран мной лично и в конце видеоролика показан, озвучен и награда, в общем-то, будет начислена именно напрямую, потом с победителем мы свяжемся и все это будет э, информация. Я думаю, он будет ее писать сам. В общем-то, не будем томиться, погнали по флажку. Не забывай про подписку, не забывай про колокольчик и не забывай прожимать лайкос этому видосу. Погнали. Он через комп играет бретик. Нормально. Здорово, ребят. А что остальные молчат? Skusenie. А чё тебе говорить? Ну как жизнь-то там, Твоя жизнь как? Как и твоя, в принципе, хорошо, наверное. Ну да, в принципе, да. Первый раз попадаешь, и такие спокойные просто. Да, все максимально спокойно. Ладно, ребят, я побежал. чё я думал это, понял? Типа думал, забайки там на... Типа на... Какой-то конфликт, ну, токсиков еще поняли. <смех> Думал, Нет, будет что-то, может, интересное. А тут контент не удалось. Мы, мы <смех> Спасибо, ребята, от души. Мы уже в этом пабге. Правильно, Давай, правильно. Хорошего вам всего, давайте. Давайте, это уже удача. Ну, Здорово, ребята. Здорово. Здорово, ребят, да, есть микрофон. О, бля, Ой, какой ужасный голос. голос. Выкрути программу вас, в другую сторону, чел, ты переборщил. Да, реально, программа... Ну, чё, он там, чуть-чуть. Не, Ладно, реально перезор был пиздец. Понял. Да вон. Ладно, через... Ладно, сорян, соля, чувак, не выдержал. Ладно, я, я, я Подожди, долбоебля. Чего говоришь? Он говорит, что ты дурачок почему-то, только в грубой форме. Это я ему так сказал. А, ну ладно, ребят, я пошел. Проверку прошли. Стой, стой, стой, стой ты тиктокер? Не-не-не. Кто-то из вашей команды использует эмулятор, ребят, здравствуйте. И, и из седая и только ей доверяю я. Ребят, кто использует эмулятор? На я ночь, и все мои тайны. помочь. Да. Боже, это такой гарнук. А чего такие не токсики вообще? Ну капец, я охочусь на токсиках, а их нет. Бывает. Вообще везет. Сочувствую. А мне все говорят, что в пабге много токсиков. Ладно, парни, это. Отпанись, блин, но реально в поисках прям токсик. Да ладно. Удачи тебе, дарю. Мы так вот что покороче, так вот кину и это просто реально поджевый я. Бомжовый человек, именно нормальных подарков нет, но что есть-то есть. есть. Все обнял, приподнял. Давайте, пока. Же... Всё, давай. Давай, друг, удачи тебе. Эмулятор кто-то использует. Я захожу такой сразу на весь экран. Кто-то из вашей команды использует эмулятор. Кто-то из вас эмуляторский, пацаны. Это ты используешь. А где написано вообще? Ну, я видел, ты. Как ты видел? Вот докажи, ты что, у меня дома Ты за мной. Ты зашел, ты Или нажми за или выйди. О, ясно. Вот тебя-то я и искал, спасибо тебе. Вот в нарезочку. А ну еще чем то маме моей расскажи. О, про маму еще что-то. Ясно все Ясно со с тобой. Кто-то из вашей команды использует. Симулятор будет... Это малина, ребят. Это малина. Я сразу заподозрил еще, когда нажимал. А флажку думаю, 100 <связывается> а, ну за что? Почему? Я что, плохой, что ли? Пой 30 плюс. Да чел. На Малина, ну, а наибогу. До свидания. <связывается> <Да как -то>? <связывается> <Это> <связывается> что? Ты ну реально, ну, дайте хоть пообщаться. до свидания. С -с секундочку, <связывается> Ну <не> быть малиной, <связывается> я... Подождите секунду, без я молодой, тупак. Ну дайте хоть слово сказать, просто интересно, задать вопрос вам, что сложно ответить. Вот сделай глубокий вдох по-братски, просто и выдохни. И скажи, ты токсик? Да, а что ты замолчал-то сразу? Вот Малина сразу, понятно, хороший человек. Скажи хорошее человек. Скажи просто что-нибудь хорошего, скажи, я тебя вот, именно тебя в нарезку кину, а вот этих выкину оттуда. Ну круто, круто, круто, конечно, круто. Круто, вообще классно. Ясно, ладно. Ты красава вот этим соболезновым. Здорово, пацаны. кто из вас использует эмулятор? Ну, себе. Привет. Куда это я я знаю. Я... я знаю. я знаю. Я вот. знаю, кто-то знает. Я карасика знаю. Вот стоп, куда в карасик эмулятор? Забавный голос. А карасик, ты мальчик? Стой. Э, стой, стой, я, ты я, ты я, ты я ты сейчас... -то, я стоп, девочка, я тебя... но это как бы аккаунт моего друга, и он отдал его мне. Я потом мне когда-нибудь сменю, но пока что я карасик, а так я девочка. А так будешь карасика. хе блядь. О, это тот самый годовый мне? Понимаю, сейчас бы вот это вот сказать, что эмулятор, блядь, подем сады. Понимаю, пацаны, понимаю. Что, дела? Это я знаю, что у него за это, У него или короче этот э, самулет, там голос, короче, меняется. А нет, у меня нет, я заболел. Он заболел, да, все нормально. я, я тоже ебать, заболел, нахуй. Ааа, сама с конца <с не капало, понимаешь? Ха-ха, когда заболел. Давай, ты вроде как мужик тебе лет 25 там. Давай, ты знаешь, я не понял. Это а? перед меня кто-то, мне 18. По похуй. Да похуй, я же знаю, что иду. Я здесь Подождите, давайте, типа, это не постанова, сейчас такой, я зашел, и вы такие, типа, ничего не знали, и вы такие разговаривали друг с другом, типа, PabMobile лучшая игра, у всех мамы нормальные, и кто говорит, что мама в канаве, тот сам с канавы вылез, вот, типа, того, что... Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Два дядя Кто? Ваня, я тебя подписан. Я тоже. Как вам побомбал игра? Да, последние годы вот эти надоели, которые матери оскорбляют, родителей. Дебилизм по-моему. Да. Скам тоже. Уже еще на кулак садят просто вот, а потом орут, мать, в канаве. Они вообще попуски по жизни. А еще добивают, да, суки сразу? Ушлёпки. Да, ещё и скам появился, вообще пипец. Пипец, ладно, пацаны, понял. Ну, дай бог вам да. хороший пятый. Топ-1 тоже Вино благополучие. Давай, да. пацаны. Пока-пока. Эмулятор пока. yeah. серьезно, uh -oh. здорово. Здарова, пацаны. Мальшовы, ну но там я. На Наконец-то. Наконец-то. Я о том же. Вот это вот Наконец-то. Это. Ура! Ига. Что, играем, что ли? Давай. Реально сунуть играть, да со мной тихо, будет. Да тихо, я тебе говорю. Да будем играть тихо. Чего Дядя, ты, Ваня, замолчи. А что случилось-то? Да... да, Боже, ну пожалуйста. Да почему? Дай споет человек. А, пой, давай. Поехал. Че спеть-то? Давай, поехали, Валю. Че хочешь? Давай. Я лью кристалл и сжатый майон. Давай, пей. О боже, ну опять травма. Это про любовь что ли? Как у нас получается? Так а чё петь будем, не? Я вообще-то петь начал уже. Да сейчас, сейчас. Да. Давай <зывы> ему сыграем любой раз, ты считать не можешь? Ну ладно, как-нибудь пробежать считать умею четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, мне смешно. Не смешно? О, же, да. не смешно ламбаду, ну, ты ну, ламбаду ну. вчера пела. Ламбаду <смех> пела. А, о, нет. <смех> Ладно. Ламбада, мы танцуем, бумбада весь день. Я рядом, но ещё тебя не видел на мне. <смех> Блин, зачем я посмотрела? Ну же. Дядька, поехали, давай, давай по-новой. Продолжаем. мы танцуем, весь день. Я рядом, ищу тебя. Да, мы тут пустим, но... Тут Заючка нас. Продолжаем. Как я вижу, тут все <соцентричь> Ой, ай -ой -ой, ой, ой, больно. Блин, реально, ты давай. красиво поешь вообще. А Лучше? Я знаю, я знаю. Эх, ребята, ребята, а что вы такие нормальные Дядя попадаетесь Ваня. мне? Вот я сегодня весь день, и мне горит ролик, я не могу нарезать токсиков, еще а мне попадаетесь вы вот сейчас. Вот я вот это вырежу у вас точно, придется вас удалить из видеоролика, капец. Эх, блин. Не, ну красава зая вообще молодец. Дядя Ваня. Можно? Я, я знаю. Друзья. А ты песню мне споешь? А можно вот... Можно один вот вопрос сначала? Да Ты же не один снимаешь, да? Мой ответ всегда простой. Погоди, ты не один снимаешь. В смысле? Я Нет, мне не надо. Ты не один снимаешь? У тебя есть этот... Не партнер? как Паббабайл. Партнер Паббабайл. Ты в метро играл? Нет. Или нет? Нет. Просто у меня друг тоже говорил, с каким-то Ваней будет YouTube канал создавать. У тебя сколько YouTube А сколько цели ты Три месяца. Три года, ладно. Это друг. Три года, дружище. три. А, тогда ладно, ладно. Три years. Я думал. Ну неплохо. А ч, много подписчиков? Без вас, без вас вот почти 15 тысяч ребят. О, красавчик, я тоже подпишусь. Ну блин, Потом реально. Иду, сегодня вы придется вот сегодня получается ну, видос самые добрые пабкиры По получится. Не, не получилось, я токсика вообще-то еще. Вы не знаете где их найти? Какую дверь попасть? Обсирай. надо. Просто мне немножко... Я Это... попасть перед фетишем люблю, когда на меня грязи льют. Это нормально. Зай, скажи, что я чмо, пожалуйста. Нет. Ну, моля. Давай. пожалуйста. скажи. Скажу. Говори. Ты очень хороший человек на свете. Куда я тебя в друзья не добавляю? Пошел ты, говнюк. Вот! Вот это уже чуть-чуть уже ближе. Пошло похлопаем. Это там. Да мне жалко обзвать кого. то Иди в канаву, мне скажи что-нибудь, типа того. Дарова, бандиты. Твое рот, Чатала. Я на лицо тебе, на носу, там еще что нибудь Ну, ну что тебе в этом роде? Ну скажи, зай, пожалуйста. Ну, жестко. Брызги дождя тебя устроят. <связь> <связь> Ладно, ребят, давайте последняя, заключительная танец. Давайте все, Зай, Пой, за Юль, споешь? А чё спеть? Есть песня, знаешь, сектор газа. <связь> Ваня называется. Ваня. Что-то там. Мне плохо нет, без нет. тебя. Ваня. Блин, ну как то <связь> Загугли сектор га газа. Ваня песня. Я тебе, говорю, тебе понравится. Там, как сказку, поет. Как сказка песня поет. Знаю эту песню, только чуть-чуть. Ну давай, чуть-чуть, и мы дождя вот так там спрячу За спиною разгоню те тучи, что с собою закрывали солнце свет. Я мосты построю, для тебя буду супергероем. Нам с тобой по колено море, будем жить, не зная где. Красава, вообще. Все. Ты там не красная, хоть? А? Не, не покраснела, все хорошо. <с я с ней знаком. Я с ней знаком. А ты ее да. сейчас видишь вообще? Слушай, эм, Нет. Я покраснела того, какой красавчик тут меня заставляет петь. А, да. бля, Владик, ну ты даешь, ну ты кролс вообще, вот ты красавчик. Реально. Я Максим. Меня, меня пытались заскамить, его... И... Нет, это аккаунт, меня, короче, пытались заскамить. Я вообще ты... заскамил. Переиграл и уничтожил. Я вас так. понял, ребят. Блин, ну реально, признательно вам. А ты что, играть огромна. не будешь? Спасибо. Ну, давайте в знак благодарочки. Каточку сыграем, а что, вам без разницы, что я эмуляторщик, да? Нет. А, э, в смысле, а разница? Ну, хз, просто в основном мне говорят, фу, эмуляторщик, шоу, вон от тебя воняет. Компом. Никогда не понимал. Я хотел скачать ппк. Я, я так... не покинул. А тебя воняет. Чего? Ничего. Она сказала, что я чмотом кашу, да? Помню. По-моему, я послышалась, если ты именно вообще что-то. Боже. Нет, я сказала, что есть такое слово. Так а он тебя перебил. Опять ты я говна. Боже. Мне нравится. А откуда вы, ребят? Волгоград. Россия, Волгоград. А ты зая. Если ты снимаешь пылку, а, у тебя в попались вороны. Что, что попались? Вороны? <мес> бараны? Тебе попались молдаваны. <смес> а, молдаваны. <смес> Понял. Да. Так это хорошие люди, получается. <смес> ты ты хороший, Азай? Вот, вот, вот насколько ты себе дашь оценку? Хороший ты человек или плохой? 50 на 50, потому что я наполовину демон, наполовину человек. О, я тоже деволя в сентябре, Нет, типа, 11, знаешь, 11 сентября. Од... Не, смотри, от одного от 1 до 10 это где-то 25. <с Примерно <с так. Ну что, вот, собственно, и все. Друзья мои, видеоролик подходит к концу. я объявляю победителя предыдущего видеоролика. Собственно, и победителем у нас является Максим. Макси. Максим! Максим. Максим Сердинский! Да. И вот его комментарий. На пятой минуте 43 секунде у нас была птичка, так оно и есть. И вот его приятный комментарий. Видео топ, ребятки, позитивные попались. Новый формат видео мне очень даже зашел. Было бы неплохо увидеть. В продолжении этой рубрики да, и на стриме можно было бы искать таких няшек. Очень развернутый, приятный комментарий и победить в принципе ребятки может любой на мой выбор так что в этом видеоролике также есть пасхалка обязательно ищи пиши комментарий и пиши тайминг и не забывай писать э, свою социальную сеть ну а если же нет у тебя социальности то следи за выходом следующего э, видеоролика либо же моего эфира если ты победил мы обязательно с тобой спишемся и я подарочек тебе отправлю Всем спасибо, не забывайте прожимать пальцы вверх, подписываться на канал, не забывайте про колокольчик. И конечно же советуйте друзьям канал, ведь нас уже практически 15 тысяч, а за лето мы хотели бы добраться до цифры в 20к. Всем огромное спасибо, до скорой встречи и пока-пока.